Когда, когда происходит бесконечное раздражение на человека, то я рекомендую использовать в противовес этому состояние сострадания. Можно сострадать человеку. Когда начинаешь видеть, как человек тебя раздражает И не можешь послать то чувство, которое в тебе возникает То начинай сострадать этому человеку Говори, говорить все бедненький, вот не получается у него ничего И после этого можете его погладить Почему? Сострадание является выс, высоким духовным элементом Который помогает человеку Вот смотрите, человек страдает А когда вы ему сострадаете, то это ему помогает Понятно. Поэтому нужно человеку сострадать, если он кричит. Когда человек кричит, он страдает. Тогда что нужно делать? Не кричать же ему и страдать. Тогда кто будет сострадать? Тогда что нужно сделать? Когда человек кричит, ему нужно сострадать. То есть человек говорит: вот там сколько можно, говорит, да, так и есть. Да, бедненький, конечно, мне тоже там. А еще, если вы мужчина и видите, как кричит женщина, запомните первое правило. Оно звучит так. Если женщина кричит, что бы вы не хотели сказать, ничего не говорите, молчите. Это самое лучшее, что может произойти для нее и для вас. Потому что женщина – существо, бесконечно накапливающее чувство. Также могу сказать, что женщина – существо, которое возбуждено всегда. Оно возбуждено в мозгах, в чувствах. В физическом теле возбуждение всегда, во всем. А мужчина – это временное возбуждение, то есть в основном он успокоенный, а потом проявляются вот эти элементы, там, возбудился, не возбудился и так далее. И из-за этого женщина она всегда возбуждена, а возбуждение оно подразумевает бесконечное желание. Когда человек возбужден, то у него появляется желание. А когда желания, они должны как-то выплескиваться. И когда желания не исполняются, и они выплескиваются, то происходит непонимание мужчины. Что нужно сделать? Мужчина должен выслушивать эти пожелания, даже несмотря на то, что они громкие, и поддерживать этого человека, но сто процентов не стараться воспитывать. То есть не надо ни ультиматумы, ни крики, ни вытраченные глаза, ни я уйду, ничего этого не нужно. Мужчины и женщины по-разному вообще воспринимают окружающий мир, по-разному ведут семье. Если женщина кричит, это не значит, что она к Вам плохо относится Если женщина кричит, это не значит, что она хочет расставаться Если женщина кричит, это не значит, что все плохо Просто она кричит Покричала, после этого подождали и после этого возобновили возобновили общение все. Дело в том, что если не давать женщине кричать и затыкать ее все время, то она будет вновь и вновь и вновь и вновь и вновь кричать. Вот смотрите, у меня чашка наполнена. Она пока не выльется, она будет все время набрата, понимаете? Вот она начинает выливать то, что в ней накопилось, а вы обратно ставите. Она начинает выливать, вы обратно ставите. Что нужно сделать? Так пусть выльет уже, слушайте, пусть выльет. Пускай выливает. Нужно это все выслушать. Если есть обвинение, сказать, да, действительно я виноват, каюсь, больше этого не будет. Ну и все, даже если это не так. Кто умнее? обычно мужчины знаете они делают так я все равно докажу я все равно докажу при этом я умный нет умнее тот кто сдержался раз мужчина считает себя умным считает себя руководителем значит он должен знать первое правило руководителя выслушай и сделай все как тебе нужно и все я никогда не кричу в семье почему я всех выслушиваю я несколько раз выслушал вот своей жизни и после этого это все закончилось почему? когда выслушал, после этого поддержал, после этого договорился и после этого на это